Приветствую вас, друзья, в эфире программа СМИ-Лайф на канале Субъективное мнение еретических людей и Я и ведущий Алексей Ладный Мы находимся в городе Волокореченской Костромской области На избирательном участке номер 58 Который расположен На территории школы номер 3 И что мы здесь увидели? В данный момент На избирательном участке проходит некий конкурс Патриотической песни Как известно Во время выборов Учреждения, где проходят голосования избирателей, эти учреждения должны быть закрыты. То есть школа 18 марта 2018 года во время выборов президента должна быть закрыта. И никаких конкурсов здесь не должно происходить. Конкурс патриотической песни, приуроченный к выборам Владим... Владимира Владимировича Путина, практически, да, Владимира Владимировича Путина, был устроен в этой школе. Что против закона, безусловно, потому что УИК, территория УИКа, это священное место. Там не должно быть никаких конкурсов, никакой агитации. А мы здесь мы видим конкурс патриотической месть песни, где участвуют несовершеннолетние. И вот непосредственно на избирательном участке находятся молодые несовершеннолетние, люди с гитарой. Что они здесь, что они здесь делают, непонятно, признатель Избирательная комиссии подходит к ним, дарит какие-то флажочки, и они передвигаются мимо избирателей в сторону места проведения этого конкурса. И вот, собственно говоря, сам конкурс. Дети выступают, поют патриотические песни. Понятно, в поддержку какого кандидата проводится этот конкурс. То есть... Во время проведения выборов происходит фактически реклама в поддержку кандидатов в президенты. Спасибо, что вы нас смотрите. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. До свидания.